Здравствуйте, уважаемые друзья! Я пригласил вас быть свидетелем моего марафона 1 миллион долларов за два года без автоматизации и приглашения. Первое, что я хочу вас познакомить, это с таким уникальным сервисом, с которым я столкнулся недавно, который мне очень здорово помогает и без которого мне будет тяжело как бы продвигаться дальше. Это не проект фактически, это очень умный. И э, далеко идущий сервис. Ну, давайте по порядку. Вот есть сайт. Мы заходим на сайт. Он очень информативен. Он очень подробно расписывает, для чего нужны короткие ссылки, чем они вам помогают, что они делают. Самое важное, они сюда прикрепили еще возможность заработка. То есть, когда вы приглашаете людей пользоваться этим удобным сервисом, вы еще на этом можете и зарабатывать здесь очень много функций сейчас я вас с ними познакомлю здесь можно просто бесплатно сокращать ссылки то есть сайт очень и очень информативен четок понятен и э, все поставить на свои места вы сразу поймете для чего вам нужен этот сервис нужен ли он вам и так далее то есть это то что я вам предлагаю теперь давайте посмотрим вовнутрь Самое интересное начинается внутри. Мы проходим авторизацию, переходим в сервис. Я, у меня платный аккаунт, я заплатил. Поэтому у меня есть доступ ко всему. Вот мои ссылки, короткие все. К этому мы вернемся. Оплата спайра. если я думаю. Вот у меня 36 человек первой линии, 23 Человека во второй линии. Ну и дальше у меня очень грустно пока. Но этот сервис только развивается и запускается. У него восьми уровня структура людей и так далее. В чем это состоит? Смотрите. В чем его фишки? Все люди, которые попадают так или иначе сюда, к вам. Они на первом уровне здесь вам видны и понятны. Притом вам видно не просто, кто к вам пришел. да Одна почта только. Да? А вот еще откуда он пришел. Вот он пришел по моей рекламе с короткой ссылки с одного из моего проекта, с инсайдера. Например, то есть, вот этот человек откуда пришел? Он пришел по моей ссылке с моего другого проекта, интегра. То есть, он заходил сюда и сервис его ухватил. Ну, например, вот это. То есть, понимаете, он людей которые проходят по вашей ссылке он вот этот прошел у меня допустим на биржу Capital Wave он пытался зарегистрироваться что-то у него не получилось но мне этого человека сохранили в базе данных то есть я могу с ними переписываться к сожалению я могу только на почту писать но дальше они будут развиваться я не вдаю сильно в тут всякие эти бинарные схемы левая сторона, правая сторона видите я сюда пока не лезу. У меня как бы никто еще не заплатил. У меня тут как бы этих денег нету. Но, что здесь есть? Вот самое интересное. Когда у вас создается... Вот смотрите. Когда у вас строится вот эта линия. Когда у вас строится вот эта линия людей. То есть у меня 36 и 23. У меня 59 человек. Как бы мои рефералы. Я могу на этих людей добавить рекламу то есть я могу написать короткий текст разместить свою любую рекламу на любой свой проект и все мои рефералы на 8 уровней вниз видят вот вот это у себя рекламу постоянно видите то есть я могу всем своим подписчикам, которые у меня вот здесь, у вас будут они формироваться, я и всем им могу давать рекламу вот, вот здесь вот на любой свой проект. Это очень хорошая фишка. Это очень хорошая вещь. Вот. Ну, деньги есть деньги. Тут настройка выводов. Куда выводить ваши реферальные. И тут, видите, и тут реклама. Ну, это все у них работает через Пайер, э, Настройки и так далее. То есть, подвожу итог. Чудесный сервис, который сокращает ссылки. У них тут есть еще э, даже такая фишка, что если человек прошел по вашей ссылке на сайт, и что-то ему не понравилось, нажал стрелочку влево-назад, то он попадает сюда, он попадает к вам. То есть э, здесь достаточно много пояснительного описания, здесь все четко и понятно. Здесь есть реклама, есть тут статистика, ваша ссылка. И потихонечку, потихонечку я набираю там за месяц, я набираю этих людей, которым я могу писать, давать рекламу какую-то, свою. Они ее читают, видят, общаться с ними. Вот. Ну и надеюсь, что когда эти люди поймут, что можно заплатить. Теперь по поводу цены. Цена на год стоит 33 доллара. Это полностью значит, весь фарш, полностью все услуги я вначале пользовался бесплатно, потом у них есть ну сейчас видите, сейчас не 33, не 33 доллара, а сейчас 17 долларов, вот 50% скидка у них идет Но для тех, кто сейчас на год а за 9 долларов я подписывался, вот у меня есть история сейчас я вам покажу деньги вот я платил 17 в 21 году потом я заплатил 9 за 30, то есть на бесплатном вы можете делать себе 5 э, коротких ссылок, но вы не имеете глубину по своим партнерам. Я купил себе 30 коротких ссылок, я их быстро заполнил. Вот. И я доплатил, у меня получилось э, еще 10 долларов доплатил за платный тариф. То есть была у них такая скидка. Они часто делают скидки такие, которые э, ну, как бы удешевляют весь этот процесс. Поэтому я рекомендую вам, во-первых, подписавшись сюда, пользоваться. Здесь очень просто, легко. Вы сразу увидите свою статистику, вы сразу поймете, как это работает. Во-вторых, вы можете заплатить эти небольшие деньги, получить доступ. Во-вторых, вы можете всем своей своей структуре, своим знакомым раздавать эти ссылки. Они нужны всем. Ведь такой сервис, как Bitlu, вы все знаете, вот, или другие сокращатели ссылок. Но эти сокращатели ссылок они работают на себя, то есть они вам выдают ссылку и какую-то минимальную статистику. Вот, они не делятся с вами вот этой базой людей, с которыми можно контактировать. Сервис живой, активный, развивается, все время улучшается, все время добавляется. Есть Telegram, бот, ну, в общем, есть телеграм, если что, я помогу, подскажу. Ну, в общем, друзья, пользуйтесь на здоровье. Спасибо.